Вот это, девочки, офигенное тональное основа, просто суперская. О -о -о. Эту маску использовала с ретинолом, что все что-то себе вот так пипетка делают нас на лице. Привет. Привет, мои дорогие, с вами канал Просто Красоты, я Таня и рубрика своей баночки». Сегодня будем это делать быстро, потому что много продуктов. Прежде чем начать, поговорим о помаде, которая накрашена. Нейтральный такой цвет, лиловый немного. Это моя любимая помада блеск 388-64. Вот это код, но я вам скажу, что это лиловый хороший контур у этой помады. У меня на губах, потому что без контура она такая, ну, невнятная, я бы так сказала. Но я люблю эти помады, и я буду их еще брать, потому что я очень люблю блески. Соблазнительно. Поехали по пустым баночкам. Значит, первая, кстати, тоже палитра Помад. А периодически появляется в компании, но сейчас, насколько я знаю, уже давно не было ее, но я ее вот полюбила. Здесь были этот оттенок самый шикарный. Он такой был шиммерный, натуральный и два нюдовых оттенка ниже вот второй ряд. Тоже были классные. Значит, здесь еще остались помады, вы видите, но я ее уже утилизирую, потому что у меня есть еще одна такая в запасе. Несмотря на то, что у меня есть еще 30 помад, активно, которые, ну, открыты, да, я крашу. Но еще одна в запасе палитра, обязательно. И я поняла, что уже пора запасы как бы открывать, потому что пока я выкрашу вот эти оставшиеся красный цвет, там, это никогда не выкрашу. Надо начинать уже новую, потому что столько нового появляется, да. Вот это, девочки, офигенная тональная основа Просто суперская Мне подошел цвет, сейчас вам скажу какой Light, beige, натураль Короче, светлый, бежевый, наверное В любом случае, код 35783 Я ее, посмотрите, как Палочкой выковыривала Очень хорошая тональная основа Очень тонко ложится Незаметно, натуральное лицо SPF 30, самое главное Конкурентка только ей CC, тональная основа, да, или CC Giordani Gold Но в настоящее время то, в которой она а интерпретации подана, мне Джордане вообще как бы, ну, так себе. Она слишком плотная, и я считаю, что вот это самое лучшее тоналковый Reflame, если вы на первое место выставляете SPF. То есть, если SPF не принципиально, то как бы есть еще там пятерочка. А если SPF принципиально, это самая крутая. Для меня SPF был всегда принципиально. Сейчас я тоже живу в солнечном регионе, тоже вот с этим как бы проблема. В общем, эта тоналка, вот я с удовольствием ее куплю еще раз и вообще бомба. Дальше. Мой любимый спонжик, конец ему пришел. Он уже как-то, видите, какими-то черными точками уже пошел. Ну, в общем, понятно, что все хорошее когда-нибудь кончается. Классный очень продукт. Естественно, я его заменила сразу на другой, но у меня не было возможности сейчас заказывать Арифлейм. Купила обычный в косметическом магазине. Очень классно им наносится тоналка любая, особенно все, что касается средних и густых тоналок. Вот вот эта штука мокрая, должна быть полностью моченная. Воде, это просто кафе наносить, это тончайший слой, натуральный такой эффект быстро, просто, как-то оно там как-то мазками не берется. прям, Ну прям шикарно. Вот эта штука. У меня закончился вот этот продукт прикольный, уже, наверное, штук 5, наверное, их использовала, может быть, и больше. Интенсивная увлажняющая ночная маска. Это очень хороший продукт, особенно для возрастной кожи, плюс 30, плюс 35. Это нужно иметь, это хороший уход за лицом. Я его, эту маску, использовала с ретинолом. Вот если брать не ретинол, из Proceuticals, он сильно сушит кожу, как бы это сильное омоложение, это хороший противоморщинный эффект, но подсушка прям сильная. И я делала так, ретинол, и вместо ночного крема эту маску. Никаких шансов у кожи быть сухой, вообще, конечно, вариантов не было. Сейчас закончилась маска, ретинол еще остался, и я такая, о-о, что будем делать? Закончился у меня, естественно, вот этот крем, но я сейчас уже только что вам сказала, что здесь очень принципиальный SPF для меня, потому что у меня начинается пигментация. Такая, мелкие такие точки, как веснушки, типа. Ну, они не веснушки и темненькие такие темноватые пятнышки. И меня это очень-очень беспокоит, нервирует. Я совсем становлюсь не такая, как была. А хочется ж назад, понятное дело. Я Вымазала его за это лето полностью этот крем. Пигментация все равно появилась. Поэтому я уже не знаю, кто виноват, солнце или крем или что, но я все равно продолжаю мазаться, потому что не мазаться, мне вообще страшно. Хоть я и хожу и в шляпе стараюсь купила, там и козырьки, и все. Ну, блин. И, конечно, я не хожу на такие пляжи. Ну, первых я их не люблю, а во-вторых, ну, соответственно, лишний раз как бы кожа. Но когда ты в Солнце, солнце живешь, да, круглый год, то не сильно от него спрячешься. В общем, этот закончился, по назначению его полностью применила. Сейчас у меня еще остался в остатках SPF 50 и солнцезащитной серии для лица. Поэтому этот, ну, соответственно, я не купила еще и потому что я заказу делать не могу пока во франции вот ну тем пользуюсь тоже вроде как нормально вот это моя любимая сейчас у меня много эмоций потому что я сделала реально там наверное четыре или пять дней назад и такая, я увидела утром это лицо, думаю, а ну да, как же я могла забыть, что это такой крутой эффект. Классная маска, обалденная, очень ее мало, тонким слоем вы ее наносите, через 10 минут успеваете. Если кожа ваша хорошо ее переносит, кожа не печет, не щипит, нету дискомфорта, и 30 минут можете, ради бога, но в любом случае умылась, нанесла ночную крем, утром проснулась, вообще страшная красавица. И вот мои любимые помады заканчиваются. Но у меня по секрету, конечно же, повезло мне. Как-то там перед войной, там за месяц где-то, там были в Арифлейм скидки на вот именно конкретно на эти помады. И какие-то такие умопрочительные скидки, чуть ли не там вообще по 50 гривен они были. И я, короче, взяла все цвета. Прикиньте. У меня вот просто пачка вот этих вот помад новых. Ну и, в общем, мне, короче, повезло, потому что они есть у меня. Эти заканчиваются, но я такая, ага, я еще как бы могу. Значит, почему они заканчиваются? Потому что, естественно, это универсальная помада. Знаете, когда не накрашены, или когда ты не знаешь, чем краситься. А последние полгода у меня было, естественно, состояние такое вот. Но если как-то куда-то там, какую-то помаду, то чтобы долго не думать, и самый выигрышный вариант, это всегда вот это. Потому что это перламутровый блеск, это красивый такой шиммер, это классные цвета. У меня закончились, наверное, самые классные, да, сейчас посмотрим, что естественно. Манящая малина, это «Юниверс». И персиковый сорбет. Обожаю эти цвета. Ну, тут уже как бы не мало естественно. Я их вылокала, тут уже, посмотрите. Ой, как они на солнышке, даже там внутри переливаются. Видите, какие -то... Ой, последняя, девочки. О, ца штука. Это вот эта коллекция такая для ухода за кожей универсальная. И это сыворотка. Значит, сыворотка с пипеткой. Естественно, я увидев, что все что-то себе вот так пипетка делают на лицо. Сказала, я не могу! Как это они все делают? Я не делаю! Наверное, моему лицу очень плохо из-за этого. И вот тут появилась вот эта сыворотка, и я ее купила. Она неплохая. Она супер без жира. Вот у кого комбинированная кожа, если вот что-нибудь такое, жирная кожа, наверное, это будет бомба, потому что вообще ты ее растер вот так по лицу, она, ну, вот, как водичка такая, питалась, но ощущение есть увлажненности кожи, потому что вода, конечно, его не дает, а вот эта штука, ну, она впитывается, да, то есть она остается после себя приятную поверхность кожи. Но вот эта зараза, не побоюсь этого слова, у меня разлилось раз, наверное, 30. Значит, здесь вот просто закручиваешься, да, просто вот ничего такого вроде примечательного, просто ты закручиваешь, ты закручиваешь так плотно, ставишь, и она сама, вот эта белая штука, чуть-чуть откручивается. И вот ну, до такого свободного состояния. Я когда этого ну, не знала сразу, я ее транспортировала, да, и везде, где ее не транспортировала, везде чуть-чуть проливалась. Первый раз там я думаю, наверное, не закрутила, наверное, не закрутила. А потом уже через много раз. Я поняла, что вот эта зараза, при этом она вытекает, значит, что-то там чуть-чуть пачкает. Слава богу, она не жирная, не силиконовая такая, знаете, она как бы легко очень убирается. Но, во-первых, жалко средства, во-вторых, постоянно, вот, господи, где она? А, короче, я уже была во всех, в половине стран Европы, в общем, эта штука была со мной везде, и я вот это ее транспортирую, так вот, лишь бы она вертикально была, потому что ее складывать со всей остальной косметикой невозможно. Поэтому, если вы поделитесь со мной, у кого такая была, была ли у вас проблема, кстати, с крышечкой, но мне почему-то кажется, что это не брак. Мне что-то кажется, что вот она вот, вот, вот, ну, вот такая упаковка. Вот, поэтому если так оно и есть, напишите мне в комментариях, если у кого-то было то же самое. Но вы заметить это можете только если вы, ну, как бы ее пролили. Потому что если бы она просто у меня стояла вот так на полочке, я бы в жизни бы не заметила, что, ну, как бы, да, ну, как открыла, закрыла. Вот, поэтому, короче, для, для транспортировки она как бы не годится. Стоять на полочке и себе пипеткой капли красоты на себя наносить, в принципе нормально. Но я, естественно, такую не закажу, потому что я уже намучилась, мне надо что-то Этот набор на сегодня все. Спасибо за внимание, до новых встреч, пишите комментарии, ставьте лайки, буду искать что-нибудь для вас дальше интересное, кроме даже пустых баночек, ну в общем посмотрим. Все, всего хорошего, будьте красивые, пока. Привет, мои дорогие! С вами канал. Это коллекция. Какая у нас эта коллекция? Это... Короче, коллекция. Это вот эта коллекция такая для ухода за кожей универсальная.